Здравствуйте! Откройте для себя простой способ заработка онлайн на прослушивание музыки. Зарабатывайте до 4000 рублей в день слушая музыку, прокачивая свой профиль и занимаясь своими делами. Ссылка будет в закрепленном комментарии.